Hetman Excel Recovery – восстановление удаленных Excel-файлов в пошаговом режиме. Программа восстановит не только случайно удаленные файлы, но и данные, утерянные в результате ошибки файловой системы, сбоя носителя информации или отключения электропитания. Вы можете выбрать как логический раздел, так и устройство, с которого были удалены файлы. Быстрое сканирование занимает несколько минут.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 Утилита сохраняет оригинальное форматирование, формулы, изображение документа, а также ссылки на другие документы. Загрузите и бесплатно опробуйте программу с сайта hetmanrecovery.com.